есть видео, где он ему сказал, что вот ты, мол, там поступил неправильно? Кроме твоих слов, есть какое-нибудь подтверждение? Можно это пощупать? Люди, которые тоже, как и ты, предатели, да? С вами там работают. Кстати, еще, знаешь, вопрос такой интересный. Шаманов есть такой генерал. Он герой России. И ты тоже герой России. Тебе, когда ты эту медаль на себя одеваешь, тебе не воняет от себя? Вы говорите, что вы правительство, вы власть, вы как раз должны оберегать таких, как я, слабых, а не уничтожать нас. Вы же до этого. Так шухеров не должно быть, если бы ты работал как надо, шухеров бы не было. Ой, соберни, а что ты какие-то детские вещи говоришь, что ну? ну, таких как ты, таких как ты было тысячи, тысячи людей были, и они не предатели, они не предали. Да, мы тюрьныш, молица, десятки тысяч. Свободи, мы ноччи, мы ноччи, аж кавишся, аж вы учего убиваете, не чеченцев, что вы российских военных убиваете. Аж ноччи, Лично, аж аж Ночь и нанс, ночь и день, он и день. Вин Ночь и ночь и буй. буй, буй. ночь и буй, вот, ищнокчи батсах, да, ищнокчи батсхари, хохирмалат, ханокчи, угрхал, ханокчи, холишь тафилич, ханокчи молат, кидо ахо, накасан нокчи, холишь тафилич, угрхалхо, а мы батдидич, ханокчи молат, эрдах, ас я матхалер ты. Доказать. Придет... Enfin... You还是... Ты сначала был на одной стороне, сражался, но за наше я... государство, а потом перешел я... и стал я... сражаться против него. Я всегда, да? всегда был со своим народом. Как ты относишься к походу на Буденовск? Скажи, да. Да, это захват роддома и позорная, история, позорная страница в нашей истории, или это милость Аллаха, как сказал об этом ваш спасительный Кадыров старший? Что характеризует это? Пятый. Подбираешь, да, слова подбираешь? Подбираю, я потом тебе тоже задам этот вопрос. Давай, давай. Именно этот вопрос. Давай. Ас Игоит проблемы. вот тоже потом задам. Хорошо. Он никогда в жизни вообще, человеком был, когда и не мог давать приказы, то Мачох, Мачох, Крыллиу, Во-первых, Во-вторых,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 Испытывали методы и это мы Москву захватим, Хабаров захватим, Басаев баса, вы рядом сидит Кадыров. После этого разговора он, наверное, ему это сказал, да? Хай дел да, давай. Хай дел что. Хай дел да. Хай дел да, мадисан. Хай дел да, мадисан. Не о войне. Теперь смотри, ты сказал, что он якобы не роддом там туда-сюда, он не это, он просто там типа вот, вот мирный процесс, бара. Я тебе сейчас цитирую, что сказал твой Спаситель. Он сказал, Эцбуденовский банк энти дал к дехкан. но к чему от он дикнул. Эцбуденовский банк энти дал цирь к дехкан. Цирь цега эхту бендонцут еголу дел инхитмацтона конечно, не пытайся оправдать он. он как раз-таки раз оправдывал поход на Будённовск именно, и он не называл это захватом роддома. А теперь я тебе опять задаю вопрос. Это все-таки захват роддома, и это недостойный поступок? Или это все-таки цердал Дел и это вот очень круто? Сумохазем, мы захватим, Москву, захватим Хабаровск. А рядом сидит Кадыров тогда. я то его многие интервью тогда видел, ничего себе. Род дом цаулцо, цаул больницо. Давайте не будем, что российская пропаганда, моя, что он. Это это очень важное слово, да? Вы пытаетесь это показать, как будто бы он на род дом напал, кто его он? А Трактор видео ой вопрос. Адельница он. С трактор И Тердель тер. видео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 А он от чего деру, из-за того, что не ходит Диана, а с первого дня, а с первого, хай хай хай танги от этого чарти, с этого дела, бывает всякое, что в Даль солас, а Нет, нормально, Хабаритная! Хабаритная! Хабаритная! Суда, направляешь? Хабаритная! Хабаритная! был! а, вы пытаетесь это вы. Я, пытаете, задаю, это я вы? тебе вот задаю вопрос. Муские, бейса, для тебя герой. Безусловно. Безусловно. Запомни это. Я запомнил это. Для тебя Муские беса герой. Мускиев, ну, но достойнейший он воин. Хорошо. За Безусловно. Амад Айс Свена. Ну я тебя profesor, спрашиваю, а ты согласен с этим разговором? Все-таки это достойный поступок, значит, это не захват больницы. Мух качебаве? Мух качебаве? Мушка, ничего не давит, послышан. А он у меня просто денег не хватило, он говорит, заплатить там поступок. А? Ну ты веришь Разумеется, ну не, не тебе же верить, ну конечно, я верю ему. Uh -huh. Сейчас хитин сэн худер бафф, дюон. А хадис ли хаа, ху костя а в лобо, я гай, ня? Апчетах, дали чанны, айвай, ня? Айвай, ня? Айвичуал баса, дюон, кэрову Агент, вай дюон, шин халк, шин муах, бахт, на абарат, дюон. Супердень, герой России! Ты герой России! СО! герой России! герой России! Получается, Шамиль Басаев тоже был вашим работником, да? Именно. Грушником был. А грушники это не ваши коллеги, да? смысле? Ой, хлядь, Ичкер, ты говоришь, он был работником России, и ты работник России. Значит, вы коллеги получается. А почему он плохой, а ты хороший тогда, если вы коллеги? А я тебе сказал, что я хороший. Кстати, еще, знаешь, вопрос такой интересный. Шаманов есть такой генерал. Он герой России. И ты тоже герой России. Тебе, когда ты эту медаль на себя одеваешь, тебе не воняет от себя. По-моему, ты хочешь сказать мощные мысли сейчас? Хочешь, это ответ на мой вопрос? Да. Да. Смотри. Смотри, я, я же шамановой не являюсь. А. такую же сеть носит шаманов. А, а и их типа, Юхабоч, это российская власть, российская войска, они ни при чем. А, это ты, короче, уничтожил. <соединяющий> почему ты? А ты в 99-м почему не уничтожил? Без России. Без России надо было, почему ты не уничтожил? Почему ты продался сначала России, потом одел на себя их награды, их погоны и начал уничтожать своих вчерашних, ну, друзей? Почему? Смотри, <соединяющий> допустим. <соединяющий> <соединяющий> Ну, ты же сам о себе говоришь, что ты там тогда был мощным. Не ласки, не ласки.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 Эй, балларич, охладись, идол, алле, алле, алле, алле, ты же сам даешь интервью в машине, рассказываешь, опустечь, связи, Оле. Рамзан, хава, за 20 минут. Бош. Ты же сам об этом рассказываешь. Вы. Вы. Вы, знаешь, помнишь, вы как-то собрались на передаче точки опоры. Помнишь, вы собрались? Буква Помнишь? И там помнишь вы собрались и говорили там вот идти смотришь поэтому цена что мы решили что хорошо, там да да помни об этом ха я да стоя не соперник у соперник хулили, он у нас, я, Элла, э -э, И, Даудов, я, я, я признаю, я тебе признаю, что я слабый. Хазеон, я признаю, что я слабый. Да, но чего? он предпринять, а он предпринять Дичем дон, ашон мял хас хитер дар. Эээ, я представляю. Махас дон, да уголовный дейлэ дин. что отрора, шо сайдэй мэри вари. Хазеон. Хаза, послушай меня, послушай. Послушай, я слабый. Я признаю, что я слабый. Но ведь вы! Вы говорите, что вы правительство, вы власть. Вы как раз должны оберегать таких, как я, слабых, а не уничтожать нас. Вы же до этого. Так ну шухеров не должно быть, если бы ты работал как надо, шухеров бы не было. было и ты при же идёт, ты за так потому что... Конечно, потому что и те, и которые... Послушай... А ваше послушай, послушай, пожалуйста, подожди минуту, не дает, послушай, те, которые при Шухере не уехали, такие, как Хизер Ежиев, как Турпал Исраилов, вы их убили, понимаешь, И я не хочу быть убитым, я слабый, понимаешь, Даудов, я поэтому уехал. Хай, Багдад Оли, а нет, хун, вот, а я ждать, хай, беспредел Лиля. Давай сразу точки над Ирой ставим. А розыск что это будет для меня отличный просто подарок. Убери меня с розыска, это. С розыска абсолютно ты меня ничем не наводишься. Все, сделай интерпол. А, я к носу, мне тут твоя помощь не нужна. Понимаешь? Интерпол, мы с вами разобрались по милости Всевышнего. А вот в России, уберите. Давай. А, а, тут да? Обычно россиянин. Не ты, конечно, обычно россиянин. Он Польша, виза, виза, в Польше Имя дней, сколько? В зависимости от того, на какой срок ему дали визу. Ну, примерно, Он, он, говорит, бас, он, да? он может срок, он да? получить И, визу на. Кто-то может 180. А вот, допустим, в пользу, Я тебе говорю, ты какую визу получишь, если ты подашь на три месяца туристическую, ты получишь туристическую на три месяца. Ты подашь на месяц, ты получишь на месяц. В зависимости а, от того, какую ты подашь. Да, допустим, а, а, русский, там, просто... Tabirini in Tabirini Yapodisha Un